Привет, ребятки, с вами снова Оптимус, снова Hilton Racing. И давайте с вами немножко сегодня погоняем, что же у нас сегодня будет в выпуске. А в выпуске будет очень много-много открытых чемоданов. И прямо сейчас приступим. Вот он, первый чемодан открыт. У нас здесь улучшалки для танка, для нашего мустанга. Деньги и опять же деньги. Деньги за рекламу. Вот. Следующий золотой чемодан. Что же в нем? Золото побольше, магнит. Улиточка так называемая и магнитный ускоритель новенький, а видите очки не дали Ну да ладно, еще один бронзовый чемодан у нас на кону и ничего интересного вообще У нас ни мотоцикла, ни моноцикла нету, поэтому бесполезные вещи А что ж в синем у нас, Ой. ух ты, ребят, класс, покраска у нас появилась, новая покраска Сейчас быстренько перекрасим наш наш джип Джип, джип, джип наш. Синий был, фиолетовый был. Сейчас он какой? Сейчас зеленый у нас джип. давай, ну давай, давай, давай, давай, давай. Подвисла у нас немножко программа. Вот у нас оранжевая формула, красный танк и зеленый джип. Сейчас он молниеносно одним взмахом кисточки превратится... Ну, не кисточки, одним кликом превратился в такой круто покрашенный Покрашенный такой светло-коричневый цвет Вот, э, на улице осень Мы в шапке в коричневой Давайте коричневый стиль вообще Просто сделаем коричневый Так, коричневая курточка есть? Нету, а штаны, штаны коричневые О, есть, есть коричневые штаны Под джип Будем э, на стиле Как в песне Потапа и Насти, на стиле. Вот Жаль, что курточки нету коричневой Есть, конечно, светло-коричневая рубашка Но на улице холодно и мы будем сидеть в курточке в машине. Печку включить не судьба. Вот. Давайте таки проедемся с вами посмотрим, как же новая покраска повлияла у нас на автомобиль или не повлияла. Вот, первая гонка. Давайте первый заезд. Погнали, давай уже чувствую, как покраска влияет на нашу скорость. Динамика просто выросла неимоверно. Да, ух, пламя какое вылетать. Оптимус, гони! Какой там, как в мультики, Господи, Блейз. Вспыш. Там, чтобы разогнаться автомобилю, чтобы набрать суперскорость, нужно говорить. Гони. У меня сын когда смотрит постоянно. Гони! Это все понятно! Сынуля начал смотреть вспыша. А тем временем у нас второй заезд, идеальный старт, и мы с вами включили режим ГОНИ! Фу! Кстати, кто любит такой режим, ставьте пальчики вверх. Ну, Я думаю, все, кто играет в эту игру, любят такой режим. Вот. А пока, ребят, поступило предложение от, от автора канала Машинки Оптимуса. Давайте-ка мы, наверное, с вами на тему игр на телефонах сделаем то в группе наше сообщество чтобы все могли делиться друг с другом фишками всякими лучалками вот кстати я знаю недавно появилась появилась первая гонка из трех у нас появилась новая и э, новая трасса появилась сахара хилтен лесенки в втором но пока у нас ее нету в ближайшем выпуске я думаю мы до нее доберемся и вам обязательно покажем кто же гонял Дайте о себе знать. Напишите в комментариях. И естественно, ну, впечатления. Мы ждем ваш ваши впечатления. А тем временем получаем монетки и продолжаем свою серию победных выпусков. Вот. Ну и иногда у нас и, и проигрыши бывают. Часто больше проигрышев. А пока идеальный старт. Ну это опыт, опыт не проф. На формуле тяжело идеальный старт делать. На танке вообще легко, на супер дизель, ну так можно, как сказать, приловщиться и делать идеальные старты. Если у вас получаются идеальные старты, ну, ребят, классно, очень классно, вы огромные молодцы. А тем временем, вторая медалька, и мы приближаемся к открытию нашего красного чемодана. Получится ли у нас это сделать, не получится, не знаю. В общем, смотрим. И узнаем, будет ли открыт красный чемодан. А тем временем третий заезд. И у нас, ух ты, идеальный старт. Опять. сколько это уже раз подряд идеальный старт. Я не знаю, по-моему, три или четыре. В общем, ребят, кому <соценно> кому интересно, у кого есть время, так сказать, по-честному, посмотрите и напишите нам. Я уже не помню, сколько у нас идеальных стартов подряд. А пока у нас вообще гонка <соценно> такая быстрая. Но главное, что мы... А, чуть-чуть не хватило дать до нового рекорда. Три победы, новый чемодан, а красный не открыли. Ну, ничего, в следующем выпуске. А пока, ребят, пока. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.